Здравствуйте! Сегодня мне предстоит сделать ремонт вот этой стороны крылечка. Как видим ранее, ощупатура на поверхность этой стороны крыльца осыпается. Ее необходимо теперь привести в нормальный порядок. Видим, как слабо эта штукатурка держится, дотронемся, и она вся осыпается. Вот теперь необходимо все это заделать. Разбираем эту штукатурку, которая не держится, и местами, где крепко держится, отбиваем ее молотком или с помощью зубила. Раствор буду делать отсев и цемент. В таком соотношении две с половиной части отсева и одна часть цемента. Так будет более надежна штукатурка и хорошо держаться. Вот такой получился у меня раствор средней густоты. Жидкий не надо, потому что штукатурка здесь будет наноситься вертикально и чтобы она не падала, поэтому ее необходимо делать средней густоты. Все, раствор готовый, и теперь приступаю к вырезке этой сетки по размеру, и потом буду штукатурить. Вырезал эту сетку по размеру, закрепил ее здесь на месте. И теперь буду ранее приготовленным раствором оштукатуривать эту поверхность. Это основание... Необходимо немножко смочить водой или грунтовкой, потому что там есть пыль. И чтобы хорошо раствор прилегал, необходимо это проделать. И теперь равномерно наношу раствор на эту поверхность крыльца. И так продолжаю закидывать раствором данную поверхность крыльца. Потом делаю терку и небольшую стяжку, выравнивая данную поверхность. Вот так оштукатурена эта поверхность, это черновая поверхность штукатурки. И через 30-40 минут буду наносить еще один слой раствора, который будет окончательным. Вот так выглядит оштукатурена поверхность данной стороны крыльца. А вот так выглядит оштукатурена поверхность после высыхания данного раствора. С вами был канал Делай Сами кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго до свидания!